Здравствуйте! Вас приветствует Международная ассоциация независимых инвесторов. И мы продолжаем рассказывать, как найти надежную выгодную компанию для инвестирования. Это часть третья. В первых двух частях мы рассказывали о том, каким образом провести скрининг, каким, на какие параметры обращать внимание. Ну а в этом ролике мы расскажем, зачем нужны финансовые отчеты. Первые два ролика вы можете посмотреть, пройти по ссылке. И если вы хотите научиться это делать самостоятельно и получить список надежных компаний, которые мы уже определили, также проходите по ссылке, и мы вас всему научим. Мы выбрали компанию. Все-таки 77 компания лучше. И поэтому мы переходим к просмотру финансовых отчетов. Финансовые отчеты можно найти... Да, слайд я не сделал... Например, на сайте zags.com. Вот они, вот здесь, вот находятся в разделе Финансовый отчет доходов, бухгалтерский баланс отчета движения денежных средств. Также можно посмотреть на Яха Finance, тоже раздел Финансовый и отчет о доходах. Вот он, тут в таком вот варианте: вот бухгалтерский баланс, денежный поток. То есть, вот таким вот образом. Мы посмотрим на Market Watch вот финансовые документы и за 2018 год доход от продаж тоже 752 так, а доход 170 миллионов то есть мы видим что на загсе и на market watch сходится ну и лучше брать с одного какого-то источника все финансовые показатели На ком значит в разделе финансовый если market watch тоже финансовые документы на Яхо Финанс, также вот финансовые называется. Ну, в общем, на любом источнике ищем финансы и три отчета эти точно будут. Оттуда мы берем информацию и переходим к анализу. Что мы смотрим в отчете о доходах? Это первый отчет. Первое, что мы смотрим, это продажи. Продажи, каким образом они растут, поступательно, не проваливаются ли. Мы видим здесь, что постепенно растут, и это хорошо. То есть самый лучший вариант, когда продажи растут от года к году. Например, на одинаковое количество а, пунктов. И, кстати, на MarketWatch очень интересно. А, можно смотреть, если открыть просмотр коэффициентов то здесь прямо показывает в процентах насколько вот с 14 до 15 доход от продаж такой на сто процентов вырос здесь на 14 здесь на 7 здесь на 2 Мы видим что рост уменьшается но все таки он есть также можно по другим пунктам посмотреть но это такой вот, считать не нужно здесь можно вот диаграмма небольшая есть тоже увидеть каким образом то есть доход от продаж вот он растет растет растет и как бы добрался до такого пика что ли да? мы видим что сама процентовка была вот огромная и потом по чуть-чуть уменьшается вот. достаточно такой, такая интересная графика можно использовать так дальше мы смотрим э, административные раз следующую строчку чистый доход внимание на, на доход на одну акцию Переходим к следующему отчету. Это балансовый отчет. В балансовом отчете есть активы, обязательства и акционерный капитал. Смотрим, как ведут себя общие активы. Следующая строчка – это совокупные обязательства. ну То есть все обязательства и текущие, долгосрочные, сколько они составляют, растут они или нет. Вот. Дальше смотрим, в каком состоянии акционерный капитал. Следующий отчет это отчет о движении денежных средств. Здесь первая строчка это чистый доход, но он повторяется с первого отчета. Деятельность компании разделяется на три части: это операционная деятельность, основная, да, то есть что компания производит, продает. Вот с этого он получает доход. Дальше мы смотрим, каким образом ведет инвестиционную деятельность компания. Следующая строчка – это чистые денежные средства от финансовой уже деятельности. Денежные средства на начало года и на конец года. Посмотрев на эти строчки всех трех отчетов, у нас возникают какие-то вопросы, которые можно прояснить, прочитав комментарии директоров. То есть, каждая компания, отчитываясь раз в квартал, они не только выдают цифровой отчет, директора еще поясняют этот отчет, что происходит с компанией и отвечают на вопросы. После того, как все, вся информация вот эта изучена, посмотреть, что показывают индикаторы, а лучше с помощью барного анализа определить зоны покупок и продаж. Это достаточно трудоемко, но мы этому можем научить, можем показать примеры, можем показать реальные прогнозы и с помощью нашей программы вы самостоятельно научитесь делать такой прогноз. Первое, это, конечно же, насколько фундаментально надежная компания. Затем стоимость акций в данный момент устраивает, не устраивает. Может быть нужно подождать. Определяем потенциал роста, уровни от которых, до которых мы будем покупать и продавать. И уже от этого отталкиваемся, какие стратегии применять. Либо это будет купля-продажа акций, либо опционные стратегии. Если хотите сами научиться анализировать компании, выбирать компании или получить список уже отобранных нами компаний, проходите по ссылке под этим видео. Вы получите наш бесплатный курс «Как грамотно инвестировать в акции на зарубежный фондовый рынок» и условия обучения.